Всем привет, друзья! С вами Дядя Ваня Лайф. И в данном видео мы немножко поговорим о том, что предстоит у нас зашествие, когда оно проведется. А, собственно, будем говорить о розыгрыше, который у нас состоится в честь 5000 подписчиков. Наконец-то! Итак, завтра, 29.06.2020 года, в понедельник, в 14.00 по Москве мы будем проводить квест с розыгрышем RP 14 сезона. Также будут розыгрыш на одну футболку с логотипом Дяди Ваня и на одну кружку с логотипами Дяди Ваня. Что необходимо для того, чтобы участвовать в розыгрыше? Первое, это, конечно же, подписка. И подписки должны быть открытыми. У кого будет закрыта подписка, вот человек выиграл, да, я кручу ролл, нахожу это имя, смотрю, когда он подписан. И если у него закрытые подписки, то человек автоматически Выбывает из розыгрыша, мы повторяем кастомку до тех пор, пока не определится истинный победитель. Подписанным на канал необходимо быть как минимум за час до розыгрыша. То есть у вас есть все для того, чтобы участвовать, но необходимо соблюдать правила. Дальше, про подписки мы сказали. Обязательно лайк под этот видео. Под этот видос вы должны влепить лайкос, написать коммент, участвую, ребят. Давайте выведем это видео в топ, потому что если вы не активно ведете себя, то смысл мне проводить розыгрыши просто для того, чтобы вы пришли на халяву, воспользовались мной и ушли. Я хочу, чтобы вы а, выполняли небольшие действия, которые требуются для того, чтобы участвовать в розыгрыше. Я думаю, это справедливо. Дальше. Желательно репост данного видео. Ну и, конечно же, быть в 14.00 по Москве на прямом эфире. В прямом эфире все это будет проводиться. Я желаю вам, ребятки, удачи. Удача каждому нужна. И дай бог всем победить. Но победитель будет один. Как оно не звучало бы смешно, но победитель будет всего лишь один. С моей стороны. Я вам очень всем рад, ребят. Спасибо за ваше присутствие, за лайки, за комменты, которые вы иногда оставляете. Но, к сожалению, не сильно вы активно участвуете в комментариях. И я предполагаю, что вы, вероятнее всего, большинство из моих подписчиков забывайте, ребятки, про колокольчик. Поэтому не забывайте нажать колокольчик, чтобы было хорошо всем. Давайте. Я жду вас завтра. Завтра, в понедельник. 29.06.2020 года в 14.00 по Москве. Я вас всех жду. Что будет за кастомка? Квест кастомка. Многие спросят себя, что оно, да как оно будет проводиться. Мы, условно, уже с моим товарищем решили, мест, нашли место, где будет спрятан костюм. Очень редкий костюм, на мой взгляд. Он будет спрятан в одном из мест Эрангеля. Мы уже решили, где это будет проводиться заначка. Ваша задача. Никто друг друга не убивает. Это первое правило. Все дружелюбно бегают, общаются, ищут костюм. Дальше. Можно передвигаться на транспорте. Давить нельзя. В самом начале, как только начинается полет самолета, ваша задача выпрыгнуть. В начале полета самолета, для того, чтобы мой товарищ приземлился в заданном месте, выложил костюм, закопал его, и после чего вы начинаете искать. Как вы спросите себя, мы узнаем, кто нашел костюм. Человек будет там неподалеку. То есть он увидит, кто нашел костюм. Это просто. А после того, как человек найдет костюм, мы его поздравляем. Я кручу в найтботе роллинг дело, нахожу этого человека, он мне отписывается в прямом эфире в чате. Я проверяю, какого числа человек подписан. Если человек подписан полчаса до розыгрыша, он не участвует. Если закрыты подписки, он не участвует. То есть все просто, для участия надо быть подписанным, должны быть открытые подписки и необходимо просто удача. Все, с вами был дядя Ваня, жду тебя. 14.00. Давай, не пропусти. Счастливые пакеты,